volkswagen golf 2008 год, пятый, пятый Гольф, да? Нет, год восьмой, а Гольф пятый. Пятый Гольф, восьмой год. Разобрали замок зажигания на месте. Время пол первой ночи, мы тут во дворах тоскуемся. Сейчас продолжу. Чем все закончится? Починили замок, сняли, поставили, все собрали на место, заводим. А сколько времени сейчас, кстати? Час. Вот, уже без двух минут час, а мы уже почти закончили. Сейчас соберем пластик и покажу, что дальше будет из этого. Закончили ремонт. Пластик собран. Автомобиль заводится. Сейчас человек прокатится и Ошибка по рулю пропадет. Вот такой вот ремонт у нас на месте получился.